Большое. Спасибо, большое. Приветствую вас. спасибо что так встретили и я сразу передаю слово основателю нашей партии члену парламента грузии давида бер который здесь вместе с нами приехал у нас председатель партии хатуна сам Она с нами сегодня мы приехали чтобы поддержать кандидата а что-то Сааряна, на этом выборе, которого мы знаем, что дамы гамбилят, которого кто самый лучший кандидат, которого кто-нибудь представил в этом районе. Приветствуем вас. Три с половиной года тому назад мы были здесь, Бая была здесь, я был, несколько наших представителей, и мы основали Ахалкалакскую организацию Республиканской партии. С тех пор Республиканская партия Вахалкалаки Миноцминда представлена на выборах, на местных выборах в 2014 году республиканская партия в составе коалиции Грузинская мечта защитила своих кандидатов, и мы представили в парламенте только тех, которых считали нужными. Поэтому самая мощная, самая квалифицированная, самая э, э, трудоспособная партия из тогдашних субъектов э, коалиции «Грузинская мечта» это немалочисленная фракция республиканцев во главе с Ашотом Саряном. Ашот на наш председатель здесь в Ахалкалаке, ашот председатель как партийной организации, так и нашей фракции, Поэтому мы надеемся, мы уверены, что в Ахалкалаке и в Ниноцминда, в республиканская партия Грузии, получит мандат. И ваши голоса будут отданы за Ашота а Сааряна номер 6. Никогда из политической истории Грузии 6 номер не выигрывал выборы. Не было особых результатов ни у одной политической партии, которая выступала под этим номером. Республиканская Грузия, партия Грузии – это первая партия в Грузии. Она основана в 1978 году. Она первая партия по многим параметрам. Она будет первой партией в Грузии, которая по числом 6. Выиграют выборы у вас здесь, у нас, здесь, Вахалкалахи и Деноцминга. У нас есть что сказать. Нашим избирателям. Три с половиной года тому назад от имени республиканской партии несколько сот наших граждан Джавахети, здесь, в Ахакалаке, услышали от меня, что Республиканская партия будет стараться, чтобы убедить наших партнеров и конкурентов в парламенте, что необходимо ратифицировать хартию о языках. Нынешняя Республиканская партия в своей программе записала, и мы это открыто говорим, открыто мы по всей Грузии выступаем, что те обязательства, которые были а, а, приняты Грузией, когда Грузия входила в Совет Европы в 1999 году, эти обязательства будут выполнены, выполнены и а, хартия национальных, а, языков национальных меньшинств по нашей инициативе, я надеюсь, будет ратифицировано в парламенте, которое избирается через месяц 8 октября. Республиканская партия считает, что с одной стороны статус государственного языка, статус грузинского языка на территории всего государства, естественно, должна быть. этот статус должен быть... Мощным, серьезным государства и местные власти обязаны а, помогать, особенно нашей молодежи и всем гражданам а, в освоении государственного языка. С другой стороны, армянский язык здесь, в Джавахете а, получит а, те же возможности, которые имеют. По, по большей части эти возможности у вас и так есть. Но... Часть этих возможностей пока у армянского языка здесь не было. И Грузинская республиканская партия будет инициатором, чтобы хартия языков национальных меньшинств была ратифицирована парламентом Грузии. Это я заявляю от имени республиканской партии. Ашот учился в Кутаиси, не только в Ахалкалаке. Мы его считаем своим родным. Грузинская республиканская партия в 1978 году в подполье в советское время, когда образовалась, с тех пор мы всех граждан Грузии, независимо от э, национальности, от пола, Считаем и так далее. Всех разных граждан Грузии мы считаем равными. И равными не только перед законом, равными и на практике. И когда Ашот будет представлять Чавахетю в парламенте Грузии, он будет представлять и республиканскую партию в грузинском парламенте. И будет представлять республиканскую партию, и мандат депутата у него будет от вас и для вас. И для своей страны, и для своего муниципалитета, и для своей, а, а, своего города Халкалаки, своего района, своего муниципалитета Ахалкалакского, своего а, избирательного округа Ахалкалакского и Ненуцминского и всей Грузии. Потому что мандат бажаритарного депутата – это мандат на депутатство про всей Грузии. Я надеюсь что впервые представители реальных оппозиционных сил, в данном случае демократической оппозиционной партии, то есть республиканской партии Грузии, впервые кандидат этой партии получит ваш мандат, и он будет самым ярким депутатом от этого региона в парламенте Грузии. Счет, я думаю, что мы победим, победим вместе, мы победим. Естественно, э, естественно победил за счет тех граждан, которые будут голосовать за своего кандидата и за республиканскую партию. Я сейчас представляю слово Хатуне Самнидзе, Она председатель республиканской партии. Мы с ней вместе приехали из Батуми. Мы баллотируемся в Батуми. Она в парламенте Грузии. Как Ашот, так и она... Является бажоритарным кандидатом в парламент Грузии. А я исчерпал свои возможности быть членом парламента и буду баллотироваться в Аджарский э, э, Верховный Совет. Оттуда. Приветствую вас всех. Надеюсь, мой голос слышен. Я очень благодарю всех вас за то, что пришли поддержать Ашота, поддержать Республиканскую партию. Я знаю, много вы знаете о нас. Мы не раз приезжали, встречались, беседовали. Я знаю, как вы поддерживаете нашу партию и особенно Ашота. Я председатель партии. Как говорят у нас в партии новое поколение республиканцев. Я новое поколение республиканцев, так же, как и Ашот. Поэтому у меня особенная ответственность и особенно ответственность. Хочу вас всех еще раз попросить поддержать новое поколение республиканцев для того, чтобы поддержать эту партию и поддержать нашу страну и поддержать ваш регион. Потому что это ваш выбор, ваше будущее и будущее нашей страны. Еще раз. Я уверена, что ваш выбор докажет всем, и только здесь, вашим соотечественникам. В этом регионе и в этом районе, а также всей Грузии, что выбор за вами. И надо преодолеть, освободиться от тех стереотипов, когда нам заставляют делать выбор. Или заставляют выбирать тех, кого они считают, что они должны быть в парламенте Грузии. Я уверена, что мы все вместе с вами, вся Грузия освободится от, от этих стереотипов, что выбор не за вами, а за другими, за кем-то, которые без нас принимают решения. Я знаю прекрасно, и вы знаете, как принимались решения, как при... хотят принимать решения, когда дело идет о выборах, о выборах в регионе, в таких регионах, как, как есть Ахалкалаки, в таком городе Нинудсминда. Я уверена, что Ашот и ваш выбор преодолеют все эти стереотипы. Мы получим очень квалифицированного, очень профессионального, молодого человека в парламенте, который будет представлять всю Грузию, вас всех нас, новое поколение и будущее Грузии в парламенте. Я приветствую Ашота, я уверена, что Ашот победит. Вместе с нами, вместе с вами мы получим очень, очень хорошего депутата в парламенте. Я передаю, передаю слово Ашоту и надеюсь, очень надеюсь на победу. Доманда баба дома Спашкили баба дома берет наш принт давка. Власть. Сирели Айринагиш неш. Сверпашо Давид Спашкили. Харкаржан Нерганеш. Иншпейс тут кидек. Аистарий. Октябрь утин. Теги у неналу. Праздненье Хор Тарани. Эндрутиум нере. Иншпейс. Медзамаснаган. Амбасель. Хамамаснаган. Тут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 Представители холдера нергайаснел Жоговртин Жоговртин узо харцере иншпес азгайин амбес сочар днде саган. Линел кюга днде саган шержан, кет санга найбол. Караваютун ашфиярни меж Жоговрти Абрустиев Гоитян хантире. Ал Йергнерич ним нермутви хаткабез картофил. Иез чем чунем нба Харстаналу а меня зовут Зараелу Им Жоговтин. Им озгин. Я мем, райна, Им утюна Им, дружн, им, мальдово, им, мальдово, им, мальдово, им мальдово, Республика Спасибо, дорогой, что... Организовал такую встречу и дал нам возможность встретиться с вашими друзьями, людьми, которые собираются быть активными в этих выборах и проголосовать за будущее этого района, этого региона, нашей страны, нашей Родины. Спасибо, что ты решил. Активно вступить в грузинскую политику, потому что ты уже активно занимаешься политикой здесь, в Ахалкалаке, в Джавахете. Но ты решил вступить в общегрузинскую, национальную политику. И это нужна для Грузии, это нужна для Джавахеты, это нужно для Ахалкалаке, для Ниноцминда. Нам нужны активные люди из этого региона, которые будут в парламенте не только сидеть и нажимать кнопки, но и выступать очень часто. Выступать о проблемах, о ваших проблемах. Нам нужны люди в парламенте, которые будут избраны из этого региона, но будут думать о Грузии. И они активно будут выступать о проблемах Кутаиси, Тбилиси, Батуми, Кахети и так далее. Мы такие люди, таких людей ждем в парламенте, которые будут очень глубоко осознавать, что без Сильного грузинского государства не будет процветающего Ахалкалаки, Чавахетки или ни одного ни деревни. Поэтому нам надо строить эффективное государство. В этом должны участвовать представители всех народов, всех уголков, всех регионов. И я познакомился с Ашотом, я вижу, что он такой человек. Он масштабно смотрит на проблемы. Он смотрит на проблемы по-государственному. У вас были представители, и сейчас есть представители в грузинском парламенте. Хорошие они люди. Я не буду про них рассуждать. Вы лучше знаете своих представителей из Синюдзмида и сахалковаки Господин совет Петросян, вот 10 минут назад подошел ко мне и поздоровались, обнялись и так далее. Отличные взаимоотношения и с, с господином Кояном и так далее. Но я бы пожелал, что этот регион, этот народ вы были представлены в будущем парламенте более активными людьми. Людьми нового поколения, нового мышления, потому что ничего не стоит на месте. Все движется, мир движется, геополитическая ситуация движется вокруг нас. Мы хотим, чтобы ваши представители были активно вовлечены в политических вопросах Грузии. Потому что это тоже очень важные вещи, вопросы, которые касаются всех, которые живут в Грузии. Кроме того, нам нужно насчет парламента, чтобы мы вместе осуществляли те программные задачи, которые у нас есть в программе. И те обещания, которые не так только идеи и теоретические обещания, как многие партии сейчас ходят и говорят, я сделаю там, не знаю, пенсию 500 лари. Другой говорит, не 600. Другой говорит, 600, давай. Мы знаем, что больше, лучше. Но они откуда берут эти деньги? Об этом никто не говорит. А у нас есть программы реалистичнее И такие, которые мы уже сделали. Когда представитель Республиканской партии был министром обороны Грузии, она сделала многие хорошие вещи. Но один из них, она запретила ВОЗ. ввоз. Для питания грузинской армии продуктов из-за рубежа. Тогда в Грузии столько овощей, и картофеля, и фрукты, и мяса, и все. Что происходило? 30 тысячная армия Грузии питалась на завезенные продукты. Почему? Потому что какие-то бизнесмены лоббировали это. Это выгодно кому-то, чтобы возиться оттуда. Это легче, меньше риска. А на это шли бюджетные деньги, потому что для армии все закупается за счет бюджета, а бюджет составляется от наших налогов. А если она составляется от наших налогов, почему нам не сделать то, что делает любое государство в мире? Америка, которая вот самая главная, самая такая сильная страна в мире, даже когда американцы покупают... Эм, билеты на э, проезд из Кмилиси в Америку, для, когда они грант дают, они там ставят условия. Мы платим, но платим только на американскую авиакомпанию. Деньги мы платим, но вы должны лететь только на, на, через американскую авиакомпанию. Почему? Потому что они говорят, что эти бюджетные деньги, мы этим помогаем грузинским, молодежь, которые едут туда на учебу, но эти деньги должны возвращаться к их компаниям, их экономике. Мы, Грузия, что больше экономику имеем или богаче, чтобы об этом не думать, конечно, должны думать. А это не так тяжело все это сделать. Поэтому мы обещаем, что везде, где государственные деньги будут утрачены, это будет на процветание нашей же экономики. Поэтому те вопросы, которые очень часто поднимаются и кажутся как бы нерешимыми, как, как, как поднять экономику местную, их можно решать очень просто, если подойти правильно. Вот в таких программах нам уже нашел, что мы это вместе сделали. И для халкала, и других регионов Грузии, где народ будет чувствовать, что государство думает о них и их не труд достойно будет оплачено. У нас есть программы для развития регионов Грузии, для того, чтобы уровень стандарта жизни во всей Грузии был одинаковым. В нашей программе очень важные вопросы насчет того, чтобы каждая семья должна иметь постоянную питьевую воду. В Грузии где... Страна, которая может быть в большом регионе, не только на Кавказе, но еще и в Центральной Азии и так далее. Один из стран, у которого есть больше водных ресурсов, чем мы можем потреблять. А у нас сейчас есть регионы, где питьевая вода проблема. Если можно трубопроводом привести нефть я знаю, я знаю, из Центральной Азии и тут, почему нельзя привести питьевую воду из одного региона Грузии в другой регион, что мы Чили нормально? Как, как, как это как бы полагается? Мы на это будем делать упор, и нам нужны люди, как Ашот, которые имеют и опыт сделать какие-то хорошие дела для своего народа, для своего, для своего страны. Есть многие вещи, о которых мы будем говорить еще в будущем, когда встретимся. Если у вас будет представитель такой энергичный, такой инициативный человек, многие вопросы будут решаться более правильно и быстрее, чем это делается сейчас. Я думаю, что за эти четыре года, если что-то было сделано, это то, что мы можем свободно голосовать. Что-то не вижу энтузиазма. Есть кто-нибудь, кто мешает здесь? Есть. Должны освободиться от этих. Если мы будем опять идти по поводу тем, которые, не знаю, по разным лазейкам, пытаются отняться от нас самое главное, свободу выбора. Это то же самое, что у нас в семью зашел кто-то, взял наше имущество и ушел. Наш голос, наш выбор же, такой же, собственность наша. Давайте будем бороться за это. Давайте будем бороться, а то ничего хорошего не будет. Если они будут чувствовать, что это возможно, если мы, мы опять как бы закроем глаза, или, не, не, не знаю, пойдем в другую сторону, не, не надо хлопота там. Тогда не будет будущего. Нет таких проблем, которые были, мы это знаем. Но остались какие-то вещи. И это не только у вас. Вчера я разъезжал по другим районам, в Западной Грузии. Вот в соседние районы. В одном заезжаешь, там как бы другая страна. Свобода, люди так и улыбаются, там есть дебаты, но как бы чувствуется, что как бы не боятся они. Перейдешь в другой район, там же, через мост. И немножко другая ситуация. Видеть, что люди немножко отворачиваются. То есть, очень многое зависит сейчас от местных властей, от местной обстановки. Для нас, для республиканской партии, это мой самый важный месседж э, для вас, или самое важное, что я хочу вам сказать. Свобода человека. Самое главное. Потому что... Потому что нет смысла в жизни. Даже если жить, не знаю, в больших замках, не знаю, иметь все, что можно только иметь, но если не имеешь возможность сам решать, не знаю, что сделать, что мне нравится, с кем дружить, какое мнение иметь, как, как это высказать. Если этого нету, не стоит жить на этом свете. Поэтому мы будем бороться до конца. Есть хорошие результаты. Мы пошли вперед. Мы одолели очень-очень такие репрессивные режимы в прошлом. Но надо это докончить. И ваш вклад в этом очень большом национальном деле будет вот именно этот. Чтобы постоять очень-очень крепко. Мы будем стоять за вами. Вместе с вами. Рядом с вами. Будем делать все возможное. Просто скажите, если кто-то вот после сегодняшнего встречи если кто-то как-то не так на вас посмотрит, пожалуйста, скажите. Для меня это вопрос чести, не только как гражданина Грузии, но и председателя парламента Грузии. И мы можем вас защитить. Мы это можем, потому что имеем достаточные рычаги для этого. Давайте будем сделаем, сделаем выбор за свободу, за счета, за республиканскую партию. За Халкалаки, за Ниноцмита, за Джавахет и за Грузию. За победу нашу. Спасибо большое. Извините за э, такое мое неправильное произношение, но я постараюсь сказать по-армянски. Наш Тацек вец хамарит энтриш ко апаган Обещали, обещаем, им изъезжали слова во время местных выборов. Не контролировал список республиканской партии, не контролировали спецслужбы. Вот что контролировал, его друзья контролировали. Руководство республиканской партии создавало этот список. Хатун подписывал наш список. И в нашей фракции республиканцы, ваши граждане, там ваш выбор, а не выбор спецслужб. Это раз. И второе, спецслужбы нужны в стране, но меньше спецслужб, больше политики. Это наш выбор, это наш свободный выбор, это ваш свободный выбор. Голосуйте дальше. Это не подолес, не а утин, амсу в и